Всем привет, я доктор Евгений. Щитовидная железа, проблемы с щитовидной железой, гипотиреоз, гипертереоз очень распространенные проблемы. И это железа второго порядка. У нее есть начальники, головной мозг, гипоталамус, гипофиз. Я очень много об этом говорил, как поправить мозги и выровнять гормоналку. Подробную коррекцию я рассказал на своем онлайн курсе и еще есть даже посты в ленте. Спуститесь ниже, поищите. И большими пальцами измерить уровень. Если какая-то из них выше, какая-то ниже, нам а, нужна та, где скуловая кость находится ниже. Допустим, она здесь. И в этот момент мы находим жевательную мышцу, вот она сейчас будет, и сканируем ее пальцами и находим болевые зоны. Эти болевые зоны нужно отработать, отмассировать хорошенечко, отмять до уменьшения боли. После этого постискиваем зубы, подвигаем челюстью, еще раз померить и пользоваться. Делайте так регулярно, мозги доправятся, поправится гормоналка, выправится.